Смотрите, есть закон об иностранных агентах, по которому, в принципе, любой неугодный власти человек, получивший пару рублей от иностранца, может быть признан иностранным агентом. При этом каждое свое действие, сообщение или комментарий он должен маркировать. Я предлагаю внести на рассмотрение закон о маркировке депутатов и ведущих, имеющих гражданство или вид на жительство в другой стране. Ну, к примеру, чтобы какая-нибудь программа на «России-1» начиналась словами – с вами ведущий Владимир Соловьев, имеющий вид на жительство в Италии и тема сегодняшней программы «Загнивающий Запад». Эту тему мы обсудим с депутатом, имеющим гражданство Кипра и вид на жительство в Испании. Ну что, устроим этим радужным нерадужную прогулку? Как вам идея?